глубоко уважаемые коллеги. Ну, во-первых, разрешите мне поблагодарить организаторов этой замечательной конференции за возможность в очередной раз принять в ней участие и действительно подискутировать на тему, станет ли иммунотерапия оптимальным выбором первой линии терапии распространенного рака головы и шеи. У нас сейчас существует, начиная уже с 2008 года, целый ряд режимов, которые включают значительное количество препаратов, в том числе известный таргетный препарат в сочетании с различными платиновыми дупле, Этими. И, в общем-то, эта терапия достаточно эффективна для пациентов, особенно в первой линии лечения. Мы получаем неплохие объективные ответы, мы получаем неплохие показатели по общей выживаемости. Вот. Но, тем не менее, нам этого все равно недостаточно. Посмотрите, даже при самом эффективном, казалось бы, режиме. Перешагнуть рубеж 14 и 7 месяцев общей выживаемости, нам пока не удается, конечно, мы стремимся вести какие-то новые опции, которые будут еще более эффективны для этой сложной коборты пациентов. И, конечно, большую надежду на вот этот вот успех нам далось исследование кино 048 с известным дизайном, где сравнивались три группы пациентов, которые в первой линии лечения получали пембролизума в монорежиме в комбинации с химиотерапией или стандартный режим экстрим. Если говорить о использовании и возможности, Использование пембролизумаба в монорежиме в первой линии лечения, то у нас сейчас есть данные о 4-годичной общей выживаемости, которая нам говорит о том, что э, для определенной когорты пациентов пембролизумаб в монорежиме может быть наиболее эффективной опцией, которая позволяет им перешагнуть рубеж 48 месяцев. Посмотрите, пожалуйста, 15,4% пациентов пережили этот рубеж в отличие от 6,6% в режиме экстрим. Мы получаем значимый прирост в 9%, что очень и очень важно. Конечно, под анализ и то исследование экспрессии эпиделия о котором только что нам рассказывала Анна Сергеевна, нам позволяет выделить подгруппы, которые получат наибольший выигрыш. Безусловно, это те пациенты, у которых СПС просто положительный, то есть больше или равен единице, а еще больше выигрыш получат те пациенты, у которых СПС будет больше 20. Но, тем не менее... Это нам дает возможность надеяться на то, что пембролизумаб в монорежиме может быть эффективной опцией первой линии лечения. Конечно, нам очень важно для симптомных пациентов с рецидивами или с метастатическими плоскоклеточными раками органов головы и шеи достичь объективного ответа уже на ранних стадиях лечения. И, к сожалению, здесь немножечко пембролизумаб в монорежиме проигрывает режиму экстрим за счет отсутствия дуплета химиотерапевтического, но те пациенты, которые ответа достигли, посмотрите, как долго они сохранятся храняет этот ответ больше чем 22,5 месяца. Это прекрасный результат. Это говорит о том, что наши пациенты живут без симптомов практически два года, у них нет никаких проявлений заболевания, что позволяет им вести практически нормальную жизнь, получая лечение, как любой хронический больной. Вот. Безусловно, любые новые опции приносят нам новые нежелательные явления, и если в количестве, в числе общих нежелательных явлений, вемпрорезумап в монотерапии никоим образом не увеличивает их частоту, то мы приносим новые иммуноопосредованные и инфузионные нежелательные явления, но тем не менее у нас сейчас есть хорошо разработанные клинические рекомендации. мы хорошо их диагностируем и в некоторых случаях мы можем даже их предвосхищать для того, чтобы не дать развиться серьезным иммуно нежелательным явлениям. Еще одна опция, которая была рассмотрена в этом же исследовании, тоже очень важна именно для наших пациентов, это комбинированная химио-иммунотерапия, именно в первой линии лечения это сочетание ингибитора PD-1 с платиносодержащим дуплетом и, конечно, те научные посылки, которые нам говорят о том, что химиотерапия это рациональная Комбинант для терапии за счет разрушения архитектуры опухоли, за счет преодоления вот того самого э, иммунного... Э, э, Ухода от иммунного контроля опухолью, это дополнительное высвобождение антител, быстрое развитие над контролем опухоли за счет химиотерапевтического дуплета. Все это позволяет нам, возможно, достичь эффекта у пациентов, у которых опухоль не очень высоко экспрессирует pd 1 рецептор, а может быть даже и отсутствует полностью. Этому была посвящена вторая часть исследования кино 048, где сравнивалась химиоиммунотерапия стандартным режимом Extreme. И по общей выживаемости мы получили значимый прирост и 36-месячной, и 48-месячной выживаемости, особенно в той группе пациентов, у которых CPS был больше или равен 20. И по выживаемости без прогрессирования, несмотря на сопоставимую медиану выживаемости без прогрессирования, 24-месячная, то есть двухлетняя выживаемость без прогрессирования в два раза больше была в той группе пациентов, которая получала э, комбинированную химию и иммунотерапию в первой линии лечения. Особенно эти различия видны в той когорте больных, опухоль которых высоко экспрессирует олигант-рецептору программируемой клеточной гибели первого типа. Что касается частоты и длительности объективных ответов, которая, еще раз повторюсь, очень важна для этой группы пациентов, здесь объективный ответ мы достигаем чаще именно за счет платиносодержащего дуплета, вот, и она почти сопоставима с режимом экстрим, но длительность этих ответов, опять же, в той группе пациентов, которые получают химиоиммунотерапию. Таким образом, иммунотерапия позволяет нам удержать объективный ответ практически в два раза дольше по сравнению с сочетанием стоксимаба с а, а, химиотерапевтическим дуплетом. Касаемо нежелательных явлений, здесь они практически схожи. Конечно, чуть больше иммуноопосредованных нежелательных явлений, но еще раз повторюсь, с этим мы тоже сейчас достаточно хорошо в большинстве случаев умеем справляться. И на, в 2020 году были представлены данные уже, еще раз повторюсь, о 4-летней выживаемости. Посмотрите, пожалуйста, какой выигрыш мы получили. Еще несколько лет назад мы говорили о том, что пациенты с рецидивом плоскоклеточного рака органов головы и шеи после инициального лечения редко переживают рубеж 12 месяцев. Сейчас мы говорим о 4-летней выживаемости, и из 100 пациентов выживают 22% или э, практически 14%, в зависимости от той комбинации э, иммунотерапии с химией или без нее, которую мы можем можем и должны дать в первой линии определенным группам пациентов, и они, безусловно, выиграют от такого назначения. Большой вопрос, можем ли мы всем назначить ингибиторы контрольных точек иммунного ответа в первой линии и будут ли все пациенты от этого выигрывать? Вероятно, нет. У нас сейчас есть европейские рекомендации, которые позволяют нам и заставляют нас ориентироваться на то время от завершения платиносодержащих содержащую лечения, которые могут быть в рамках инициального лечения например в сочетании лучевой терапии и конечно для определения целесообразности и эффективности назначения ингибиторов контрольных точек иммунного ответа в первой линии мы в обязательном порядке должны ориентироваться на уровень экспрессии PDL и э, не только на в опухолевых клетках но и в, на комбинированный показатель CPS поэтому сейчас мы оцениваем все эти факторы и выбираем ту когорту пациентов, которые мы можем назначить либо монотерапию пембролизумабом, либо комбинированную терапию в сочетании с платиносодержащим дуплетом. И, к слову сказать, с апреля 2021 года в рекомендации русской эти опции уже вошли. Я надеюсь, что они скоро войдут в КСГ, и мы сможем активно ими пользоваться для лечения отдельных групп пациентов, что, собственно, подтверждает те данные, которые у нас на сегодняшний момент есть. В небольшом клиническом примере у нас лечилась пациентка, 55 лет женщина, длинную историю своего заболевания иметь Впервые она заболела в 2011 году, когда у нее появились увеличенные лимфатические узлы на шее. По цитологическому исследованию, к слову сказать, у нее были э, метастатические поражения железистого рака в лимфатические узлы. Э, клинически было расценена как метастаз аденогенного рака, как лоушно железы. Пациентка была осмотрена лор-онкологом, у нее был незначительный инфильтративный процесс в области левой неблой миндали, но на тот момент он был не неверифицирован. И э, по результатам обследования пациент было проведено радикальное удаление лимфатических узлов шеи с одной стороны и субтотальная резекция окололушно-слюной железы. Но в патологоанатомическом заключении мы получили, что это метастазы плоскоклеточного неорогревающего рака, а в ткани окололушно-слюной железы никаких опухолевых клеток обнаружено не было. Было произведено дополнительное ГХ исследование мы выяснили, что эта опухоль ассоциирована с вирусом папилломы человека, имеет относительно невысокий индекс пролиферативной активности. У нас, безусловно, стал вопрос диагностического поиска. Мы использовали стандартные подходы для попытки выявления первичного очага при первичной диагностике метастатического поражения и неясной первичной локализации. И по всем параметрам у пациентки этот процесс мог быть расценен как ВПЧ-ассоциированный орофарингеальный рак. У нее была произведена тонзилоктомия, в которой была клинически обнаружена инфильтрация, и подтверждены микрофокусы плакоклеточного неороговевающего рака, ВПЧ-ассоциированного, подтвержденного по иммуногистохимическому исследованию. И а, после проведенной хирургических вмешательств пациентки в послеоперационном периоде был проведен курс лучевой терапии. Дальше пациентка наблюдалась и длительно достаточно наблюдалась Практически 8 лет до того момента, пока у нее в феврале 2020 года не появился кашель. Мы помним, что это была эпоха самого разгара ковида, она с подозрением на ковид госпитализирована в инфекционный стационар, где была достаточно качественно обследована. И по фибробронхоскопии у нее было определено сдавление из внесубсегментарных вне, бронхов. пациентки было произведено дополнительное обследование и компьютерной томографии челюстной лицевой области, где ничего не было выявлено, и компьютерная томография грудной клетки, где был выявлен вот такой вот процесс. Была произведена биопсия из бронха и был выявлен метастаз плоскоклеточного рака, ассоциированный с вирусом папилломы человека, с pd 1 экспрессии в область только в опухолевых клетках 80%. Безусловно, у нас возник вопрос прошу прощения, о том, что это может быть вторая опухоль, это может быть опухоль легкого, но у нас в Санкт-Петербурге есть возможность проводить дополнительные исследования. Мы отправили материал к Евгению Наумовичу и получили ответ, что обе опухоли, которые была в 2011 году, и тот процесс, который есть в легких, они имеют схожий молекулярный генетический профиль, за счет чего процесс расценился как прогрессирование орофарингиального рака в легкие. И с мая 2020 года ей был назначен пембролизумаб в монорежиме, учитывая такой высокий уровень PDL только в опухолевых клетках. Эффект мы получили уже практически после трех введений пембролизумаба, который сохраняется, К слову сказать, до сих пор. Пациентка чувствует себя прекрасно, продолжает получать монотерапию пембролизумабом и ее выживаемость на сегодняшний момент. От момент регистрации и прогрессирования составляет практически 17 месяцев, это практически полтора года, достаточно хороший результат. Но и этих результатов нам, к сожалению, становится недостаточно, поэтому все исследования, которые на сегодняшний момент проводятся, они нацелены либо на подбор когорты пациентов, которые получат максимальный выигрыш от иммуно или химии иммунотерапии в первой линии, либо мы пытаемся усилить каким-то образом иммунотерапию, например, добавив к ней а, таргетный агент, а именно цитоксимаб. Такой результат такого исследования в первой линии лечения были представлены на ASCO 2021 Небольшое японское исследование как продолжение первой фазы, где эти комбинации были использованы во второй линии лечения. Пока мы не имеем окончательных результатов, но тем не менее есть некоторая надежда, что особенно p 16 позитивные пациенты могут реагировать на такую комбинацию значительно лучше, чем, например, на монотерапию. И то, что сейчас у нас есть из данных после АСКО-2021, это возможность использования иммунотерапии в первой линии лечения, в лечении рака носоглотки. Очень сложная категория. У нас э, есть несколько химиотерапевтических опций. Мы не можем, как правило, использовать э, хирургический подход для этой категории пациентов. Конечно, нам хочется значительно усилить первую линию лечения. И э, нашими азиатскими коллегами были предложены два антипедиадин препарата, один камрелизумаб, который добавлялся к стандартному гемцитабину с исплатином, несмотря на то, что, э, в общем-то, доказательство факт, что гемцетабин в сочетании с ингибиторами контрольных точек иммунного ответа имеет меньшую эффективность, чем в сочетании с другими цитостатическими. Но тем не менее, в результате этого исследования получили значительные результаты по увеличению медиан выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. И второй препарат это препарат Терриполимап, это тоже антипедиадин препарат, который использовался в первой линии лечения в сочетании с гемцетабином и у больных рецидивирующим раком на соглодке, который тоже дает надежду на то, что это комплектация. Рекомендация может быть введена и в лечение этой группы больных, а мы понимаем, что назофарингеальный рак – это все-таки тоже вариант плоскоклеточного рака, который тоже сложно поддается лечению. Надеюсь, что это войдет и в наши рекомендации, но наша задача, конечно, выбирать максимально правильного пациента для возможности эффективного использования в первой линии лечения иммунотерапии. Спасибо за внимание.